башенных кранов еще не пришли стройка спит их долг просыпаю вставать так рано, идти поднимать грани усталые дети я в телефоны в микрорайон он ему снится сон как он утром со стоном идет поднимать грани Аж промышленной стройки С поцелухом в правой руке Скрывать следы вчерашней попойки Пустив фонари по реке Баканки поднимутся на рассвете И костер горит Бариса поставить смолу И как дети пойдут поднимать гранит И ждут сигнала к началу нового дня. Да. Медицинский начальник вокзала греется дня к конца. Тихо слышно, как дышит пирота. Только майор густий. Ему да. был приказ командовать ротой тех, что под ним и